В автосалоне Альтера здесь очень доброжелательные сотрудники. Они очень хорошо чувствуют и понимают, что нужно клиенту и быстро поделать вам автомобиль.